Известно, что руническая письменность была у многих народов. Сохранившись до сих пор на каких-то материальных носителях, верным ли будет предположение, что это были похожие системы, работавшие на своих территориях, подобно древу Игдрасиль, утерявшие свою целостность или переставшие функционировать? Были ли они созданы в каком-то случае с той же похожей задачей, или проявились в этом мире в близкое время, раз имеют похожесть в изображении символов. Можно сказать и так, все эти системы сейчас ушли во тьму, как бы отошли от дел, да? то есть они не используются. Это не значит, что они не нужны, то есть они будут использоваться в чистом незамутненном виде или в какой-то первозданной в абсолютно измененной форме, конечно были, конечно, были системы. Это были первичные эксперименты, которые приводили к определенным результатам. Это первичное формирование алгоритмов, которое пусть медленно, пусть коряво, пусть криво, пусть неполноценно, не, полно, не, не с тем КПД, но оно создавало основы того, что сегодня является основы программирования реальности. И мы с вами знаем о том, что все когда-то возвращается. Вот шумеры, например, уже вернулись, да? значит, и за нашими дело долго не станет да? вернуться и наши. Все вернется в свое время, в своем месте. Главное, чтобы сознание воспринимающих было готово к такому возвращению. И тогда свершится магическая формула в нужное время, в нужном месте, в нужном состоянии сознания.